Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим итальянский соус для пиццы. Для этого нам понадобятся помидоры из зелени майоран, орегано, базилик, соль, лимонный сок и чеснок. Разрезаем произвольно помидоры. Порезанные помидоры складываем в посуду и начинаем тушить. Сушим их на среднем огне, постоянно помешивая. Когда наши помидоры стали мягкими, добавляем соль, травы и чеснок. Подключаем наш блендер и измельчаем. Добавляем сюда лимонный сок. Все хорошо перемешиваем и даем ему остыть. Наш соус готов. Используйте его для пиццы, для макарон. Приятного аппетита!